Срочно покиньте здание. Сбор для согласно группу. Мы проводили оповещение и проверяли реакцию детей со словом «пожар» и без слова «пожар». Если говорить о реакции детей, то большой разницы мы не заметили. Принято говорить о том, что слово «пожар» вызывает какую-то очень эмоциональную реакцию, например, панику нет, в этом случае у нас такого не было. Мы это связываем с тем, что с детьми в детских садах на регулярной основе проводятся тренировки. Дети должны правильно себя повести, но в данной ситуации решающую роль играют все-таки воспитатели и педагоги, которые руководят всем этим процессом и должны тоже правильно скоординировать действия детей, быстро их собрать, вывести в безопасную зону.